Когда вы первый раз запускаете вашу информационную базу, вам делает это либо программист, либо вы определяете эти вещи. Но всегда 1С задает вот данный вопрос. Произвести ли первоначальное заполнение информационной базы? Это делается в том случае, если у вас данные по остаткам, номенклатуре и прочее не будут переноситься из там, 7 версии или предыдущей базы, вы начинаете работать с нуля. То в данный момент мы отвечаем «Да» что происходит далее мы сейчас увидим далее мы с вами рассмотрим что произошло при первом заполнении основных справочников регистров и прочем. внизу мы видим служебное сообщение что все хорошо все заполнено стартовый помощник мы с вами закроем сейчас мы не будем определять эти вещи так вот самая идеальная ситуация это тогда когда вы Валюту управленческого учета поменяете в самом начале. Это находится в меню сервис. Настройки параметра учета. Настройка параметра учета. У нас имеется закладка валюты. И мы с вами видим, что валюта регламентированного учета по умолчанию заполнилась рублями. И валюта управленческого учета по умолчанию заполнилась. Доллары, да, УСД. Так вот, валюты учета можно изменять, пока не введены документы. Это именно так и выглядит. Вот сейчас мы можем зайти с вами и поменять ее на рубли, сказать, окей, и все хорошо. Мы можем работать, носить документы. Почему именно управленческий учет заполняется долларами и где мы это в дальнейшем увидим? Большинство отчетов при формировании выводят суммы в рублях и в управленческой валюте, а она у нас в долларах, что не совсем наглядно, не совсем удобно для нас, как для жителей России. Так вот, мы с вами увидели, когда именно нужно эту валюту исправить в самом начале.